Мне очень хорошо, что снизу, если повыше как-то поставить снизу, нехороший ракурс. Так, ну поехали. Всего всем доброго, хорошего. С вами Людмила Осипова. Сегодня 17 ноября 2021 лета. И когда я планировала, думала, о чем этот будет эфир, я думала развернуть тему, которую, может быть, где-то уже затрагивала, но это может быть полезно еще раз в эту сторону посмотреть. Немножко а, сместилось у меня а, желание поговорить о чем, но начнем, собственно, с запланированного. А, может быть, кто-то... внимание У меня многолетний опыт, когда... Ну, вот информаполе, да, очень много информации, она бывает противоречивая, одна отменяющая другую и так далее. А, но есть некие ключевые моменты, на которые имеет смысл опираться вот а, в сегодняшнем эф... тема сегодняшнего эфира до да, первое слово главное то есть вот основное что происходит на что обращать внимание как правило очень много всяких косвенных второстепенных какие-то бузовы какие-то э, ну, не пон... ну, важно кто какой-то да у вас забивается информационным тем что в принципе вообще либо вообще неважно, либо вообще ложное, ну, либо важно не настолько, чтобы уделять этому вниманию, энергии. Я напоминаю, где внимание, там работает. То, куда направлено человеческое внимание, это начинает получать нашу энергию и начинает а, как бы оживать, формироваться. И, и как раз это, наверное, будет основное, на что я хочу обратить внимание. Но перед этим я хочу напомнить тему, которая касается... С, да, почему я сейчас про это хочу сказать... А потому что вчера вдруг а, новостной эфир такой, знаете, очень плотно стал насыщен темой того, что, ну это вот в моей, например, реальности, что э, США готовятся все-таки к горячей стадии войны с Россией, и объектом военных действий будет именно Россия. А, вводные данные периодически менялись, говорили, что а, воевать будут с Китаем, а Россия, в общем, это такой, а, как сказать-то, Э, э, значимость России сильно выросла, потому что России сейчас нужна и э, Китаю, и э, Америке, да, и с кем Россия, те побеждают, потому что, в принципе, определенно есть паритет, э, какие-то преимущества есть у Америки, какие-то у Китая, э, у России по-прежнему сильная армия, и э, та, с кем Россия, тот, тот гарантированно побеждает, поэтому... А идет борьба, это я сейчас пересказываю итогу от прочтения такой достаточно ну, приличного уровня политической аналитики, но да, вот про то, что ну понятно, например, то говорили, что сейчас Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, там рванет, да, Узбекистан, чтобы вы знали, военные базы в 2000-х военные базы американские там прекрасно себя чувствовали, может быть, у нас об этом не говорили, но это все было. Потом убрали у, из, узбеки от себя, американцев, и вот теперь говорят о том, что хотят вернуть сломы снова, снова. да, Ребята, это уже было, есть много чего, о чем нам не рассказывают, так же, как американцам далеко не все. Например, американцам не рассказывают, что их военные корабли находятся в Черном море и, и проводят какие-то провокации против России рядом с Крымом. То есть это в информа американского общества, это не транслируется, нам про это рассказывают, но тоже не на первых полосах. А тут вдруг, значит, о том, что Зеленскому поставлен ультиматум, либо он все-таки начинает войну с Россией, ради которой вообще затевали всю эту байду в 2014 году горячую, да, либо его убирают, его смещают, и, в общем, как бы ему некуда деваться, поэтому весь флот... Украинский перемещается сейчас, планируется переместиться в Азовское море, поэтому в Черном море много достаточно американских кораблей, бойся, бойся, страшно, страшно. Друзья мои, вот эта новость конкретная, которая вдруг из ниоткуда появилась, она замечательная, а вот почему она замечательная, сейчас как раз я вам и объясню. Да, то есть э, тот, кто умеет более точно, то есть кто сейчас э, быстрее, лучше, ну, как бы у кого больше приоритета, э, кто больше имеет возможности выиграть, кто обладает большими, э, помните, э, в основном сейчас ресурс – это информация. А, вот, поэтому сейчас, я надеюсь, кто-то, по крайней мере, станет более компетентным, да, и получит больше ресурсов. Значит, друзья мои, по КОБУ, приоритеты управления обществом, это вот такая пирамидка, ну, можно его нарисовать, я сейчас ее визуализирую через вот эти стаканчики, вот, где верхний стаканчик, вот он желтенький, да, это верхний приоритет, верхний из озвученных, из материальных, из проявленных, вот, а вот этот вот синенький стаканчик, это самый нижний по приоритету шестого уровня приоритет, нижний приоритет, именно вот это и есть управление обществом через военные действия военные оружие здесь у нас все не так плохо даже очень хорошо да но это нижний приоритет поэтому когда вы читаете аналитиков которые говорят о том что а, весь расклад был изменен а, с тем что показали а, мультики про новое вооружение это и а, так и не так То есть, а, это важный фактор, но еще раз повторю, это, ну, что называется, последний нижний аргумент. Почему хорошая новость, то, что заговорили о горячей стадии войны? Друзья мои, это значит, что игра с коронавирусом пошла не так. Это значит, что э, э, уничтожить, сломать, я не знаю, там что-то еще, э, э, что-то ключевое, понимаете, вот ведь много признаков того, что мы колониальное государство, вообще государство ли мы, потому что там если у нас государство и все государственные органы зарегистрированы как, как, как частные компании, да, имеют там в, в, в Англии да, регистрация пройдена, то, в общем, что, что это за территория. А, и, но тогда и, и ничего не надо делать, потому что и так у всех все замечательно в плане того, что можно с нами делать все, что хочешь. А вот фигушки. Это нижний приоритет. А На уровне военных действий угроза войной говорит о том, что все верхние приоритеты не сработали. Какой, давайте вспомню, какой приоритет пятый. Сейчас я вам по шпаргалке, ибо чтобы слова были правильные, потому что я обычно эти приоритеты называю своими словами, а есть авторы, которые их назвали определенным образом. Значит, пятый приоритет – это генное оружие. Вот это ужасное, страшное прививки, продукты питания, химтрейлы и вот этот весь вот этот кошмарный ужас, о котором сейчас заговорили, особенно после московского тумана – это пятый приоритет. Управление. Он выше, чем военное оружие, это тоже форма оружия, это достаточно низкий уровень управления реальностью. Угу. Так, значит, войной не надо было бы управлять, угрожать, да, если бы верхний стаканчик генное оружие сработал так, как нужно. Он не сработал, начинает прибегать к нижнему. Вот где сейчас уровень угроз. Смотрим, четвертый стаканчик. Экономика. Ага, так даже на уровне экономики не все так хорошо, да, что пришлось разговаривать опять про войну. Значит, и с экономикой происходят изменения. Тут я могу сказать, ребят, только одно. Даже очень квалифицированные специалисты далеко не все понимают с тем, что происходит сейчас с российской экономикой. Потому что есть разные уровни. Импетенции. И в одной области выглядит, что все не очень хорошо, в другой области наоборот, но тем не менее факт налицо. Производство, строительство дорог, строительство, между прочим, Америка из Великой Депрессии спасалась строительством дорог. Не было работы, не начали строить дороги. Вот те дороги, которые которыми нас завлекали в конце Советского Союза в сторону знаете, Америки, как такой супер страны, да, это как раз последствия ликвидации Великой депрессии для того, чтобы люди могли хотя бы на кусок хлеба своей семье заработать, Аж других возможностей не было. А поэтому дороги, газопроводы, мосты, производство, которое, вы удивитесь, строится, да, там новые садики и школы, все это строится. А чтобы немножко понять, вспомните 90-е или посмотрите на Украину, где... Празднуют открытие по президент открывает а, новый туалет, да, был такой факт, Порошенко еще участвовал в открытии, нового туалета. О чем это говорит? А никакого более крупного производства в принципе нет. Вы вспомните только наши арктические проекты, чего стоят уникальные по технологичности. Наша АЭС, на которой выстроилась очередь, которые обгоняют а, весь мир, ни у кого нет такой технологии. Итак, экономика четвертый приоритет. Третий приоритет идеологии, а, опять же, да, то же самое, если нам угрожают войной, значит, и с идеологией, и это на фоне тех, в общем, достаточно неприятных каких-то моментов, ну, неоднозначных, которые мы тоже видим на этом поприще, толпы либералов, однако получается, что идеология либо не сработала, либо там идет серьезная борьба и противостояние, иначе, друзья мои, угрожать войной было бы, не было бы смысла. А, третий приоритет – идеология. А, второй приоритет – история. Привет историкам. А, история, да, это почему история? Причина, следственные связи и свои корни. Я напоминаю, тут вчера вспомнилась о том, что когда нашли книгу, Велесову книгу, ее нашли в полуразрушенном особняке, Сейчас вот подробности я, к сожалению, забыла. Очень интересная, совершенно дедактивная история. Нашли вот эти таблички, потом их вывезли во Францию. Но перед революцией при Николае, то ли первом, то ли втором, сейчас, простите, не помню точное время, когда были найдены эти таблички, поинтересуйтесь, найдете. Обратились с тем, чтобы опубликовать Велисову книгу. И ответ был такой: что. Ну, что другое, пожалуйста, но о э, культуре, традициях, э, эпосы русского народа, тогда мы назывались великоросы с вами, еще даже в начале 20 века, при, при, при Сталине когда перепись, люди большинство называли себя не русскими, а великороссами, тот самый великорусский шовинизм, это вот это великороссы, потому что на территории современной России жили именно великороссы, в отличие от украинцев, которые малороссы, да, или, или белорусов, которые белороссы. Вот мы были великоросами, и а, все, что касалось традиции великороссов, напечатать в царской России не представлялось возможным. Во время, в советские времена, это тоже была проблематичная вещь, тем не менее, это было опубликовано, и все-таки мы с вами уже знаем да, о том, что есть такое произведение, у него удивительная судьба, еще раз повторю, это прям исторический детектив, как к нам доходили материалы Велесовой книги. История, кто мы такие, кто такие наши соседи по кровям, по культуре, потому что зашито в генах глубоко-глубоко, и почему мы имеем право на эту землю, да, почему у нас такие большие территории принадлежат России, несмотря на то, что огромные куски были разрезаны, отрезаны от России в 90-е, огромные, друзья мои, пол Казахстана это, это Россия, пол Украины это Россия и так далее, от России было отрезано в пользу вот этих вот образований приличные куски во многих случаях. И эта история, если мы об этом знаем, значит, несмотря тоже на то, что до сих пор где-то еще болтаются источники, исторические учебники Сороса, здесь тоже у нас не все так плохо, может быть, даже очень хорошо. И верхний из проявленных приоритетов ⁇ это мировоззрение. Это концептуальное э, понимание устройства мира. Итак, а теперь все вместе. Почему я сказала, что история про то, что э, в новостях о том, что э, война с Украиной, да, как бы очередная стадия, попытка якобы развязать горячую стадию войны, это прекрасно, потому что насыщение, информополе рассказами о военных операциях физических говорит о том, что на более высоких приоритетах захват, заражение, порабощение, перепрошивка, да, изменение концептуальное не срослось, не сработало. Мы сохраняем свое самосознание, сохраняем свое мировоззрение, сохраняем свою генетику, уважение, почитание, память предков, и поэтому ничего просто другого не остается. Вот это такая короткая первая часть марлезонского балета, а сейчас я хочу сказать о, Ой, вот о главном, что, собственно говоря, пришло прямо перед эфиром к тому, о чем нужно сказать может быть вам, ну, опять это будет где-то в ту сторону, в которую я уже говорила, повторение мать учения, повторю еще раз, просто я столкнулась с тем, что вот эта простая вещь, она в реальности достаточно сложно до человека доходит, сейчас объясню, что я имею в виду. Обратилась ко мне одна из моих коллег, скажем, да, единомышленников, с тем, что в их городе закрыты уже торговые центры вторую неделю дали около двух недель значит и какие-то попытки накаты усугубления ситуации с там, с кодами еще с чем-то да и что с этим надо что-то делать как-то надо это останавливать как-то надо протестовать низкий поклон тем людям которые это делают в интернете есть ролики по всей россии люди собираются, и записывают видеообращение к Путину с заявлением о том, что они против, против QR-кодов, против принудительной вакцинации, против происходящего беспредела. Напрямую говорят о том, что считают происходящее попыткой государственного переворота захвата власти. Если у вас есть импульс, потребность, желание организовать такое видеообращение в добрый час делайте если вам хочется идти другим путем вот то что я сейчас хочу сказать еще раз что я ответила этой женщине что вот ты сейчас хочешь бежать кого-то, а давайте что-то запретим, значит где-то что-то вот настоим, вот заявим свое. Это пожалуйста оформлять свою позицию, это всегда дело полезное, но опять ключевое, я обратила внимание на то, что, что внутри, что внутри, и вот здесь это это является главным. Вот главным это Прям, понимаете, я, если нужно, я еще сто раз об этом скажу. Ваше эмоциональное состояние, ваш уровень вибраций является самой большой силой, самой большой ценностью, которая у вас есть. Причем, кроме того, что именно спокойное, сильное, уверенное состояние это моя земля, это земля моих предков, это... Я нахожусь здесь по праву. Я живой человек, живой божественной душой. А моя генетика, это наследственность моих а, дедов передано то что, то что их опыт переданы в крови мне по наследству. Это мое наследство. Это незыблемое, это ценное, это важное. Я об этом знаю, помню, я об этом заявляю. Кроме вот этой этой составляющей а, есть еще и я напоминаю концепцию, что наш мир это как слоеный пирог. Причем реальности, можно сказать, знаете, не как тонкие пленочки. Ну вот как видели, как мультики делают, да? Там накладывают пленочки. Вот каждое движение там, ну чуть-чуть изменение то есть пленку сверху чуть-чуть, как будто там рука, например, поднялась. Еще пленочка, еще пленочка. Вот эти пленочки. И в, вариантов нашей реальность их огромное количество есть катастрофные сценарии где они реализовались вот а сейчас скажу может быть страшную вещь да но вероятность того что вот если где-то идет какая-то угроза войны или какой-то катастрофы и у нас она не случилась вероятность того что есть реальность где она случилась если кто-то мечтал о справедливом мироустройстве представлял, рисовал картины, писал, я не знаю, там, произведения какие-то, рассказывал об этом, просто вот вну, в душе носил этот образ какого-то счастливого, гармоничного образа жизни. Такая реальность тоже есть. И вот эта вот шкала, на, нарезка вот этих вот реальностей, они отличаются друг от друга очень небольшими нюансами рядом, находящиеся пленочки. Отличия минимальные. Чем дальше пленочки находятся, тем больше этих отличий. Соответственно, есть шкала в одну сторону, ну, грубо говоря, где все хуже, есть шкала в другую сторону, где все лучше. Где мы с вами находимся каждый момент реальности? Строго в соответствии с нашим мироощущением. Наши близкие, наши родные. А наши, и наши собственные версии, и их версии есть и в реальностях хуже, и в реальностях лучше. Они тоже могут немножко иметь другой характер. А вот если вдруг человек, предположим, резко скакнул в плюс или резко скакнул в минус, он может обратить внимание на то, что и окружающие как-то по-другому себя ведут. Да, то есть э, не только человек, он переходит, и э, версии своих близких он тоже получает, либо, э, грубо говоря, ухудшенные, ну, не знаю, которым тяжелее, которым меньше энергии, или что-то, или улучшенные, вот, поэтому спасется один, спасутся тысячи, то есть когда вы целенаправленно вкладываетесь в то, что пошел суслик домой, никого не встретил, вот э, в свое состояние, то вы, перемещаетесь да это незаметно но это ну видно по вот вчера новости например что может быть вот силы человека да? прочитали какую-то новость вот про войну я, например вчера прочитала да а не испугалась а не там а выбрала что да нет вот вот собственно говоря что я с этим сделала, я вам показала да а ну хорошо спасибо значит у нас в общем очень даже все замечательно, потому что а, имеет смысл работать на более высоких приоритетах. Понимаете, на более высоких. Вот то, что а, всем же понятно, почему дети там правителей, олигархов учатся за границей. Потому что там уверены, что а, не надо здесь держать эмиссаров, которые будут контролировать. Это очень энергозатратно и финансово затратно. Нет в этом смысла. Достаточно обучить людей, достаточно заложить в их головы представления о мироустройстве таковые чтобы человек автоматически реализовывал их интересы на нашей территории, и неважно какие у него крови, и неважно он может быть даже патриотом, но не умея, например, вот мы сейчас про мировоззрение, про высший приоритет, да, есть еще нулевой приоритет, нулевой приоритет, он не проявленный, это как раз магический, мистериальный, энергетический приоритет. Это отдельная тема, мы сейчас говорим о проявленных. Вот, да, Если человеку поменять в голове прошивку, например, да, что в Америке все здорово, а в России всегда все плохо, чтобы там не было, этого бывает достаточно для того, чтобы человек служил, даже работая здесь как бы на благо Родины, служил интересом тех, кто ему это мировоззрение заложили. Вот, то есть... А, еще раз, да, приоритет мировоззрения, то есть если вы понимаете, это же еще ответственность, что ваше спокойствие, ваша уверенность в том, что все будет хорошо, это не просто такой, знаете, психологический аутотренинг, а, а, я не пукну, я не пукну, это не я, это не я, да, это, это про то, это про силу, это про реализацию ваших как раз родовых программ, это про возможность смещения. Понимаете, вот это, помните, такая фраза, аффирмация. Каждый день во всех смыслах а, мое состояние становится все лучше и лучше. С каждым днем мое состояние становится все лучше и лучше. Это перелистывание пленочек вот этих вот. Каждый день, может быть, на одну, но каждый день. 365 дней, 365 пленочек, 365 ступенек в сторону более гармоничной, счастливой, радостной, успешной жизни а сколько вам лет, прикиньте, если бы хотя бы там а, по предыдущие пару лет ежедневно вы этой штукой занимались, да, и не обязательно это как фраза, можно это как аффирмация, можно это внутренним состоянием делать, вы сейчас меня смотрите, делайте это прямо сейчас, вот ваша жизнь, наша жизнь, а, а представьте еще эффект синергии, она произ... улучшается, раскрывается, с каждым днем мы становимся красивее, мудрее, высоковибрационнее, гармоничнее, как следствие, мир вокруг нас становится таким же, и вот в этом состоянии, вот возвращаемся к истории о том, что может, есть признаки, что может начаться война с Америкой руками Украины, почувствуйте, насколько, вот когда я начинала эфир, что вы чувствовали, когда я это проговорила, и что вы чувствуете сейчас, Обязательно должна быть разница, потому что а, это, это может быть не все концептуально. Понимаете, все знать никто не может, даже очень-очень умный человек, грамотный, который изучает материал в вечера», Да, он концептуально будет разбираться лучше многих других, но он тоже не знает всего. да, Есть много нюансов, из чего все состоит. Но ключевым вот инструмент. Мы инструмент. Мы инструмент с помощью которого наше тело, наш разум, с помощью которого мы влияем на реальность, как минимум на свою собственную смещаясь либо туда, либо туда. Поэтому что мы сегодня можем сделать? Сместиться туда. Если у нас получается еще всем вместе это объединиться, сместиться КПД выше, потому что мы объединяем наши усилия, происходит синергия, и за нами, глядишь и весь мир, тихонечко смещается сторону где кто бы что не придумывал сколько бы миллиардов на это не тратили какая бы огромная армия сколько бы чего самолетов не распыляли а у нас все хорошо наша наследственность генетика при нас поехали по приоритетам да броня крепкая танки наши быстрые наша генетика наши предки наши отцы деды а эта информация живет в нас и плевать даже те, кто сделали прививку, это, не, это святое, это непоколебимо, не, не потому что мы так выбрали, потому что мы в это вкладываемся. Следующий приоритет, кто помнит? Экономика. Следующий. Так, это у нас мировоззрение. А, это идеология, конечно, идеология, а, история и мировоззрение. Все вместе, наш стаканчик вместе, да, а, и вот в этом состоянии мы с вами выбираем, что в нашей реальности все происходит самым наилучшим образом, и а, никто никак, нигде, ничем повлиять на это не сможет. Да, благодарю, все, я уже <laughs> проговорила, просто такой плотный поток шел, что чуть-чуть вот эта информация такая, она более плотного плана, чуть-чуть затерлась, ничего вспомнили. Вот, друзья мои, основное, что я хотела сегодня сказать. И дабы не размусоливать, предлагаю на этом завершить. А Еще раз давайте подтвердимся, выберемся, что максимально качественное высоковибрационное состояние, ясное, спокойное, комфортное на всех уровнях, во всех проявлениях, потому что мы обратили на это внимание, мы об этом подумали, вот послушали Людмилу об этом, там я сама об этом тоже подумала. да, И мы а вот это смещение, смещение мы с вами сейчас произвели, ненапряжно, без героизма, подвигов и борьбы. В добрый час, каждым днем наши дела идут все лучше и лучше, с чем я нас и поздравляю. А с вами была Людмила Осипова, пока-пока.